Друзья, с праздником! Мы опять сегодня вышли в эфир, чтобы вместе порадоваться еще одному празднику, замечательному, так называемый международный, ну, православный женский день. Сегодня празднуется православной Церкви, день жен мироносец. Вот, ну, я думаю, что те, кто с Евангелием знакомы, читали... Вот эту историю, как мироносицы утром глубоко, то есть очень, очень рано, едва прям вот светало, они пришли к гробу Господню, чтобы принести вот, помазать тело якобы умершего Христа. В общем, они были первыми, вот еще никого не было на улице, такой был карантин в Иерусалиме, вот, но они не побоялись никаких этих кордонов полицейских вот, не побоялись быть схваченными пришли к гробу и в общем-то обнаружили что гроб пуст и мы сегодня в общем этому опять продолжаем радоваться этому явлению воскресенье христа всех с праздником христос воскресе вот ну Конечно, вот я, мы тут я, посвящались я. и решили что нач начинать буду я дмитрий Студеный а потом у нас споют и мироносится собственно говоря вот, ну и всех поздравляем, барышень, которая ну, считает, вот, что они как-то... Да, и сегодня, кстати, еще праздник, и отмечается сегодня день памяти Никодима. И... Да. Вот, тоже молодец. поздравляем всех Никодимов. А -а -а. Вот, Привет Антону Тимуратову. Mm -hmm. Вот, всех жен мироносец, тем, кто, в общем-то, верит в воскресенье, те, кто несут этот цвет в воскресенье, это благой весть. Через свою жизнь, свое творчество прежде всего. Но мы, поскольку люди творческие, нам ближе всего и те поющие барышни, которые вот своим творчеством как-то эту э, благую весть несут другим людям. Вот и в том числе какой-то мир, радость и свет. Ну, я не жена мира поэтому я только могу поздравить своими песнями. Я решил спеть те песни, которые, ну, опять же, пасхальные в какой-то мере. Ну и как-то, может быть, в какой-то мере. Относится к этой теме, не знаю, посмотрим, как получится. Я тут уже кое-что пел, не очень удачно, Вот, но повторюсь, наверное. У нас сегодня, в общем, продолжение пасхвального концерта, такое вот логическое, вот. Другая сторона этой необъятной темы. Начну я с песни «Чужой» Александра Башлачева, потому что вот сейчас все зацветает. Я вот видел у Александра Шубина ВКонтакте, у них там уже все в цвету, они там фотографируются. А у нас только все начинается в вот, полосе Москвы подмосковье Всем привет с Наной Горницы, с группы Северный Крест. Привет, Таня Герасимова. В общем, песня называется «Вишня». Александр Башлачев, но вишня действительно сейчас расцветает. Одна ветерку кивает Ходит юная княжна Тихо напевает что князя не видать Песенки не слышно Я его устала ждать Замерзает лишня Я его устала ждать Замерзает лишня Поле, снег, да тишина Сказку прячет книжка Веселей, гляди, княжна Да не будь трусишкой Темной ночью до утра Звезды светят ясно Жизнь веселая игра А игра прекрасна Жизнь веселая игра А игра прекрасна Мила и будь нежна, даже с Богом поле, Только радуйся, княжна, солнышку и боли воле воле будь свободна и люби, Все, что сердцу мило, Только вишню не руби, в ней святая сила, Только вишню не руби, В ней святая сила. Пусть весна нарядит бор в яркие одежды, Все, что греет до тех пор, назовем надеждой, Нам ли плакать и скучать, открывая двери Свет у теплого луча, Еет даже звери, Свет у теплого луча, Геет даже звери. На свете обними и осилишь стушу. Люди станут добрыми, слыша твою душу. И войдет в твой сядет к изголовью. Все, что будет всякий раз, назовешь любовью. По душе всем на белом свете В каждом добром мальчише В женщинах и детях Эта песенка слышна И поет всевышний Начинается весна Расвятая вишня, начинается весна, рассветает Вишня, начинается весна, рассветает вишня. У нас тут, друзья, еще раз всех с праздником Христос Воскресе. И сегодня мы радуемся вот празднику Жен Мироносец. Такой самой верной части Жен Мироносец, которые следовали за Христом всюду. Вот. И у нас тут сразу мы вещаем с наночердака, но я считаю, что это скорее на Анагорница, поскольку мы находимся все-таки вот в таком наверху, чуть-чуть не в подвале, как обычно. Спасибо за ваши аплодисменты. Вот, не как обычно, назад в подвал, а мы наоборот, вот, почти на чердаке находимся. Над Москвой, чуть-чуть парим. Вот, я просто хотел сказать, что ну, вот, праздник Воскресения Христова, просто мы живем в такое интересное время. На самом деле, конечно, вот, то, что мы сейчас переживаем, оно достаточно уникально, но, вот, Во, во всяком случае, в истории XX-XXI вот, века. Вот. И это интересный опыт. И он у нас, мне кажется, еще раз заставляет задуматься, вот, а что на самом деле вот реальное, что такое настоящее? Потому что часто, вот, даже содружество я, например, говорю, что у нас вот, все живое и настоящее. Что такое живое и настоящее? Вот. Но лично я отвечаю на этот вопрос так, что живое и настоящее, то, что связано с живым и настоящим, вот нас тут окружают картины, вот, есть еще иконы, вот. И у меня лично вот такое впечатление, что ну вот Самое реальное, сам живой, это, естественно, тот, кто нам дает эту жизнь, податель, то есть, мы не автономные, то есть, не сами по себе, вот она, эта жизнь дана, вот и наши дары, творчество, не даны. И вот это самое реальное, это вот и есть живое и настоящее, это, собственно говоря, вот тот податель всех этих благ. То есть, собственно говоря, живой и вечный Бог. Вот. И все, что связано... То что, вот, то, что посвящается Богу, то, что в нем живет, вот, сообщается с вот, ним, знаете, как вот, река. Ну, есть образ лозы, наградный то, что Бог ⁇ это лоза, а мы на нем грозе. Все, что к нему ну, питается этими соками, оно и живое, и настоящие И, в общем-то, и Воскресенье Христовое, это на самом деле не то, что вот когда-то было и прошло, а это продолжается, это, в общем-то, явление вечности. Вот. И сейчас, мне кажется, мы можем от этого явления вечности наблюдать. То есть, ну, прорывается наш мир постоянно. И, кстати, эти проявления вечности, они в творчестве часто слышны. Вот. Поэтому для меня лично живое настоящее творчество – то, что связано с вечностью. То, что как бы во славу Божьей, можно сказать. Ну, если так вот пафосно. Но по-другому не скажешь. Вот. Поэтому праздник воскресенья, он, как бы, он, он постоянно, вот, что бы ни происходило, он, он, он уже запечатлен и он уже происходит в вечности. То есть эта радость, она не приходящая. А вот наши все проблемы, беды, вот они действительно они были и пройдут как сон. Вот от этого ощущения легкого сна, в котором мы живем, это на самом деле такой сон. Но главное не потерять реальности и видеть вот эту цель и свет, который нам светит во тьме. Вот, поэтому здорово, что вот мироносец и с женой, они пришли рано утром, они, у них была цель, они шли вот как Спасителя, не знающие, что он воскрес, вот, а мы это уже знаем. И, в общем-то, давайте, я просто хочу всем нам пожелать в любых вот в этих странных временах, наступивших, карантинных, не тереть вот эту цель, нить и идти все-таки на свет, потому что воскресение Христова нас вот направляет и зовет и является таким маяком. Все, больше не буду болтать. Время у нас, как всегда, немного, на утепление. <свят> вот. Следующая песня будет, я тут уже пел, но все перепутал. Надеюсь, что сейчас будет более такая правильная версия. Называется песня воли. В общем, кто находится не совсем в самоизоляции, может куда-то выходить там, на дачах, в деревнях. Я думаю, поймут эту песню, потому что она действительно воля. Но воля, опять же, она от нас никуда не уйдет. Главное, воля на внутри. Сердце бело, чисто звонко И рвалось весня вдогонку Красным звоном с колокольни. На полями что услышала родная, чтобы она веселья и борело, расправляя дух. старые песни. Так. Вот. А эта песня, может быть, она, ну, там разные времена года, вот, но зато она про воскресенье Христова, поэтому, я думаю, будет уместно ее сейчас спеть. Называется «Другая жизнь». Белые свечи Мир пресно пенящ, но, конечно, конечен То, что нас не убьет, все равно покалечит Время просто пройдет, не спасет, не зрячит Цветочной метели я глаза закрываю. Вечность пахнет сенью, я верю, я знаю. Жизнь начнется другая, совершенно иная. То вкусил сладость рая, ее не забывай. Сердце храню, не заметить снаружи. И мою тишину шумный мир не нарушит. Пусть услышит живое, имеющие уши. Это просто слабо, это просто это просто Господь постучался к нам в души, смейся бояться, как в последний раз смерти не боясь, бой здесь и сейчас бой упор. and your beds. Приходит верской в ожидании трамвая. Хорошо, где ты есть, я верю, я знаю. На бульварах цветных и под звуки роя Умиляй, согревай, благодать неземной. Это свет, как во сне, тьма его не объяла Где бы ты ни была, в молюсь рядом Пусть услышит живое, имеющие уши Это просто слабо, это просто это просто Господь Постучался нам в души Смейся, боясь, Как последний раз Смерти не боясь Пой здесь и сейчас Пой, любовь И нам избравшим Дар нести как крест Песня новая Спасибо за аплодисменты. Друзья, мы продолжаем нашу трансляцию. Она такая внезапная. В общем, мы тут решили, почему бы не отметить замечательный праздник. Тем более, вот в гостях, так сказать, почти, <laughs> можно сказать, но опять же, это образно, поскольку и все понимают, что это образ. Жены Мироносец, они все-таки святые. Это было давно. Хотя, опять же, повторюсь, что явление вот самого воскресения Христова, оно происходит здесь сейчас. Спасибо да, Антону. Всем, кто смотрит, как-то отвлекается. Вот, потому что трансляция это такое странное дело. Вот, но тем не менее, мы вот, вот это само, то есть Воскресший Христос, ну, вот Он живет и вокруг нас, и в нас. Вот. Остается нам только к этому приобщиться, к свету Воскресения, не, не забывать его главное. Поэтому, в общем-то, я считаю, что основная наша задача как-то это, ну, вот это, вот это праздник продолжать радоваться, веселиться Ему. Вот. И главное, что не забывать, поскольку наша цель все-таки идти дальше, вверх, вперед В жизнь вечную, в радость вечную Самое главное, то, что это радость воскресенья вот. Даже в самые такие мрачные времена, вот если вспомнить наших замечательных новомощников вот, Для них вот этот свет воскресенья, он все, все, любые всякие самые тяжелые времена по Помогал пережить, и, в общем-то достойно и радостно внутри. Хотя снаружи может быть все так достаточно карантинно. Вот, сейчас я еще раз рискну спеть, еще одну песню, которую я уже пела, печь забывал слова, но надеюсь. Круто. Просто песня называется Адигитрия. Но вот «Горлица» не было среди мироносицы. Но так понятно, что она выше всех. Из живущих, из живших людей. Вот. Ну, в общем, песня про я уже рассказывал историю, но вкратце это, в общем-то, история одного крестного хода, поскольку это было летом. Но мы пили там воскресное песнопение, чтобы было легче идти. Песня называется «Дигитри», Надеюсь, что я не забуду. Белой Когда растаял снег И белые ковры поля Ручьями расплела Проказница Весна красна Как почернела вся, Шары из хрусталя Разбились обнажив И знаку бытия Тлен грубый Блитого стекла Но ты меня одегитрия, листами черно-белых строг, за горизонт и на восток, у сердца крестный код, у тебя сустари поет, уже не чуя ног, во тьме хромяшной, Господи Иисусе Христе, сыни Божии пони вы разгрешены, Господи Сердце не Божии помилуй нас вечных. А если, как облака, и небо тихая река, В глазах озерах отражались светлой пестью, А ласточки чертили крест, И было чудо еще чудес, Когда мы шли с тобою вместе, И оглашались град и весь дыхание всякое, поляй лесной летней вешню, Подхватывали песню. Работник я, Христос воскресе! Свети, лети меня, а я, Листами черных белых строк За горизонты на восток. У сердца крестный ход Пути с тобой поет Святой молитвой изгоняя мрак ромяшный. Господи Иисусе Христе, сыни Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, сыни Божии, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, сыни Божий, помилуй нас грешных. Христос воскресенье. Христос Воскресен. Христос Воскресень.